предсменное свидетельствование, предсменное свидетельствование, очередная инструкция, которая претерпела у нас извинения в связи с изменением закона об охране труда. Значит, давайте с вами оговоримся, то, что мы будем с вами говорить об предсменном именно свидетельствовании, потому что поменялся и перечень работ профессии, и поменялся инструкция присменному медицинскому осмотру более часто на организациях проводится именно осведетельные то есть когда уполномачивается нанимателем некое лицо на проведение контроля и есть у него алкотестер и он проверяет перед началом работы различных лиц так что мы говорим про осведется значит что поменялось поменялся перечень он немножко скорректировался стал также было разделено две части на виды работы и профессии. Ну вот, например, раньше было в старой версии там, работы с применением... Там пестицидов, агрохимикатов и гербицидов сейчас называется средства защиты. Работа с применением агрохимикатов и средств защиты растений. Дело в том, что средства защиты растений – это и есть пестициды, гербициды, поэтому это немножко так вот уменьшили в единый термин, скажем так. И вот было управление дорожными, строительными и землеройными машинами, теперь называется это работа по управлению автодорожными, строительными общестроительными машинами. Что будет, если они будут электрические, ну, не знаю. Ну, пока написали автодорожные. Так, новый вид работ – это работы по строповке грузов с применением кранов мостовых, козловых, башенных и портальных. Теперь получается, что в... раньше был просто стропочек, раньше был просто стропольщик теперь все люди которые будут задействованы там сигнальщик там потом кто там еще там какие-то не знаю там может быть не только стропольщик а... Правило было прописано, например, по карандану, что если не требуется обвязка груза, тока только зацепка его за стационарные петли и рымболты, вообще не требуется назначение строповщика, обучение по профессии стропольщик. В данном случае все лица, которые будут участвовать в этой строповке, да, они будут проходить присменное свидетельство. Очень много добавилось профессий и видов работ. В области обеспечения безопасности, безопасности полетов. Такое ощущение, что строители и работники лесного хозяйства потеряли пальму первенства в нахождении на рабочем месте состояния алкогольного опьянения. Ну, очень много их и, и вида работ. И вот видите, диспетчерские пункты рулений, старт, старты диспетчерского пункта, посадочного диспетчерского пункта. Очень много появилось этих летных профессий. Ну, как бы у нас там мало касается. Из новых работ это работы по валке деревьев на лесосеке и не, опять же эти воздушные суды. Но вот лесосека это тоже одно такое нововведение. По профессиям, опять же. А раньше, чуть-чуть упростили, раньше был горнорабочий подземный, занятый на работах, связанных с управлением самоходным вагоном. И другие товарищи, там, которые заняты на работах с управлением самоходных вагонов, теперь они э, просто горнорабочий подземный и любой машинист горновымочной машин, они должны проходить присменное седдесное. И по машинист компрессных усталовок раньше были критерии по мощности компрессора, по э, давлению воздуха в нем. Теперь, опять же, все машинисты компрессорных установок должны проходить э, присменное освидетельствование. Значит, обратите внимание, применялось название э, инструкции. Раньше было написано, что инструкция о порядке проведения следствия работающих, а теперь работников. Э, напомним, есть фраза из закона об охране ТОА. Работ, работник – это тот, с кем заключен трудовой договор, а работающий – это в том числе и лица по гражданско-правовым договорам. По участвующие в фермерских хозяйствах физические лица там которые там привлекаемые к работам в организации привела прохождение практики производственного обучения это все работающие но данная инструкция распространяется только на физических лиц работающих по трудовым договорам то есть как раньше субподрядчиков просто так взять и проверить их на алкотестер вы не можете но Опять же, если в договоре вы прописали, что вы имеете право проводить следствия таких ну, лиц субподрядчиков, пожалуйста, проверяйте, отлично, никто вам это не может запретить. Из практики своей могу рассказать, что вообще самым прекрасным методом воздействия на субподрядчиков не нужно ни с кем ругаться не нужно никуда ходить вы просто набираете 102 вызываете на объект милицию приезжает милиция она их забирает и дальше везет их на свидетельство и есть статья КУАП, это ПИК, в коапе нахождение на рабочем месте алкогольного пьяния и люди получат свою административку, и плюс ко всему еще субподрядчик получит письмо из милиции о том, что у него лица находятся на рабочем месте в состоянии алкогольного пьяни, и по первому декрету они должны будут принять некие меры. Вот. Это как один из вариантов мер воздействия на других работников. Так... Что у нас написали у нас наши законодатели? Значит, наниматели осуществляют проведение свидетельствования согласно утвержденным перечням. Сейчас, извините, пожалуйста. Значит, наниматели осуществляют проведение проведение освидетельствования согласно утвержденным перечнем работ профессии организации при которых э, требуется при смены освидетельствования значит обратите внимание э, почему-то Минтруда везде говорит что эти перечни на которые, по которым мы можем проводить со людей мы можем составлять в любом количестве включать все профессии которые необходимо все что мы туда задумаем. но почитайте следующий абзац значит перечни организации разрабатываются нанимателями на основании перечня работ того перечня который был приложением один к данному постановлению то есть расширение здесь нигде не написано в данной в данном абзаце что мы можем его расширять мы видим то четко и ясно написано что перечни организации только на основании этого перечня. Мы не можем туда никого лишних включить. Соответственно, читаем следующий абзац. «Освидетельствование в отношении иных работников по профессиям рабочих и при выполнении работ, не указанных в частях первого и второго настоящего пункта, то есть те, которые не будут входить наших, в наши перечни, которые мы утвердим, должны проводиться только тогда, когда в, них, в отношении них имеется достаточное основание. полагать что они находятся в состоянии алкогольного опьянения». Что такое состояние алкогольного опьянение? там объяснение есть. Там покрашнение кожных покровов, потом есть, что там еще есть у нас, шатающаяся походка, несвязанная речь, запах алкоголя изо рта. Вот если есть эти хотя бы там три достаточные основания, а это не менее трех этих признаков, только тогда мы можем их проводить освидетельствование этих лиц. Все остальное только мы берем тех, кто написан в нашей перечне. А наши перечни, как мы составляем на основании того перечня, который есть в приложении 1. Не знаю, почему Минтруда говорит о том, что мы можем туда включить кого угодно. Абзац 2 пункта 3 четко говорит, что мы перечни разрабатываем только на основании приложения 1. Что у нас поменялось? Выкинули, убрали, скажем так, форму журнала проведения свидетельствования. Теперь его написано, что должно в нем содержаться, то, что на должно в нем содержаться только в самом постановлении. Значит, какие произошли изменения? Там появилось. Фамилия имя, собственное имя, отчество работника, тут немножко такая формулировка, и здесь фамилия, собственное имя, отчество э, работника. Скажем так, почему-то наш Минтруд решил, что фамилия инициалы не подойдут, хотя уже и в журнале регистрации инструктажа, и в журнале регистрации вводного инструктажа уже фигурируют фамилия инициалы. Но почему-то здесь мы будем писать все так же дальше. Фамилия, собственное имя, отчество. Непонятно почему, но придется так делать теперь. Так, журнал о свидетельствовании. Так, одну секундочку. Журнал пресменного свидетельства Появилось требование. Раньше было просто про него, было сказано, что журнал есть и есть. Теперь он должен быть прошнурован, пронумерован и заверен подписью полномочного должностного лица организации. Ну и опять же, в приказе, когда вы будете назначать лиц, ответственных за осуществление присменного свидетельствования, вы будете вы будете там же прописывать, где будет находиться этот журнал. Ну, рекомендую прописать просто, что, когда вы назначаете лицо, что журнал будет находиться у него. Вот и все, вы выполнили требования данной инструкции. Итак, план работы. Пересмотреть все своих перечни. Пересмотреть свою инструкцию о проведении контроля при сменном Опять же, актуализировать свой акт проведения свидетельствования. Там появились постановления и требования, что должно в нем находиться. Значит, купить, либо сделать свой журнал свидетельствования работников. В раздатке я пришлю, там будет у вас все написано как образец. Можно его распечатать, самому сделать. Прошнуровать журнал, пронумеровать и заверить подписью уполномоченного должностного лица. Поставьте вот эту вот подпись уполномоченного должностного лица организации. Возьмите, пожалуйста, возьмите, пожалуйста, сделайте приказ в своей организации, я, скажем так, возложил эту обязанность на журналы по охране труда, на освидетельствование, на другие журналы, что касается безопасности, я уполномочил, ну, наниматель уполномочил начальника службы охраны труда это делать. Чтобы не бегать каждый раз ни к нанимателю, ни кто-то, не знаю, там бухгалтер куда-то бегают. На себя там, назначили и спокойно сами журналы сделали, прошнуровали, пронумеровали, заверили и отдали в работу. Следующий пункт работы нашей – это актуализировать приказы назначения работников и уполномоченных на проведение освидетельствования. И в этом же приказе установить место хранения журнала, как я и говорил, можно у работника, уполномоченного на проведение освидетельствования.